Вот тут, друзья, прям промазала. Протащил я метров десять, и она промазала. Вот тут прям, видите, кругли. Небольшенькая, как правда. Ох, как далеко кину О, бахнуло Забагренная что ли Ого. Прямо стремительно идет ко мне Ко мне идет Сейчас под лодку зайдет Ай-дай-дай-дай Ай-дай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 Ёбана в рот, вот это мой воблер пиздой накрылся. Ебать мой хуй, блядь, друзья, извиняюсь за мат. все, короче, отрыбачил. Ну, сука, я тебя, блядь, поймаю, блядь, здесь. Я у тебя, сука, тройник заберу, один хуй ещё, блядь. Кому понравилась, друзья, рыбалка, ставьте лайки. А если кто имеет возможность, присылайте мне воблеры свои в подарок. Поймаете? Воблеры мне надо. Видите, какая рука светлая. Воблеры давайте мне. Это я вам точно говорю. Всем пока. Восемь щук.